У жвачных желудок состоит из четырех отделов – рубца, сетки, книжки и сычуга. В первых трех отделах желудка желез нет. Там происходит лишь бактериальное брожение. Разложение пищи бактериями происходит в последнем отделе. Потом пища отрыгивается в ротовую полость, смачивается слюной и попадает при повторном проглатывании в сетку. В сетке и книжки продолжается брожение и механическое перетирание пищи. Обработка желудочным соком происходит в сычуге в его кислой среде.